Здравствуйте. Купил вот такой я агрегат. Это называется зернодробилка Light Isabet 2. Мотор здесь однофазный. 2500 ватт. 2850 оборотов. Здесь вот такая горловина для подачи кукурузных початков или еще чего-нибудь такого. Сверху. Вот такой бункер приема зерна. Бункер, конечно, если для зернодробилки это маленький, необходимо его увеличивать самому. Но здесь примерно где-то на килограмм 7-8 будет. Вот задвижка так открывается. В комплекте здесь идут 4 сита. Зернодробилка это молотковая, 20 молотков там стоит, потом посмотрим какие молотки. Но для моего изобретения здесь понадобится только мотор, но ну, соответственно и вот этот кожух защитный тоже пойдет, а цена будет дорабатывать. С этого агрегата мне необходимо сделать измельчитель садовых веток. Кнопка пуска двигателя здесь стоит. Давайте включим и послушаем как он работает на холостом ходу. не закреплен просто так лежит на станении и на столе вес этого агрегата около 19 килограмм вибрации никакой нет даже я не придерживаю и он удерживается от собственного веса при дроблении зерна и, и запуске двигателя заслонка должна быть закрыта сейчас она закрыта засыпаю эту смесь в мехов бункер включая кнопку пуск обороты напротив, и помаленьку открывай заслонку. Заслонка открыта и для дробления данного писта. Без всяких нагрузок, быстро как дробится, нормально. Открыта заслонка на носу. Вот так подавилось по жорстке детских зерно, ну, подается хорошо. Все первое дробилось. Где-то за одну минуту, а то может и быстрее. Сейчас глянем. Какая фракция получилась после дробления. Здесь сито стояло в настоящее время где-то на 3 миллиметра. И вот видим, какая мелкая фракция. Прямо мука. Для замешивания корма в кормушку при ловле рыбы на фидер добавка будет отличная. Сейчас детально разберу узлы этого агрегата. Этот бункер для зерна крепится на таких 6 саморезах. Откручиваем их. Бункер сняли. Здесь вот такая задвижка стоит. Вот. Здесь корпус из пластика на данной задвижке. Крышка этого барабана крепится на таких четырех болтах с барашками. Барашки. Очень удобно. Их закручивать, никакого ключа не надо. Открутил эти барашки. Вот. И снимаем крышку. Все, Крышку снял. Вот так выглядит данная крышка. Сейчас глянем, как расположено все это внутри. Внутри барабана вот так все расположено. Вот здесь идет сетка по периметру. Здесь идет уплотнитель резиновый, чтобы пыль не выходила из этого кожуха. Вот это и есть сам барабан, мельницы с молотками. Их здесь 20 штук и 2 ножа. С помощью этих молотков и ножей идет хорошее измельчение зерновых и других культур. Сам барабан-измельчитель крепится на валу мотора с помощью шпонки и надежно закручен гайкой. Заказал у токаря вот такую ступицу на вал мотора, длина ее по размеру посадочного гнезда 50 мм. Здесь толщины достаточно такой обоймы 5 мм, вот это флянец 60 мм. Расчертил круг на бумаге, равномерно распределил отверстие. сразу все это сделал на бумаге. 32 мм по центрам везде одинаково сделал и соответственно взял на водостойке клей. Вот, или на любой клей и приклеил сюда приклеил потом накернил мячиком по центру просверлил отверстие и нарезал резьбу здесь отверстие здесь по диаметру вала сделал просверлил здесь отверстие под шпонку только так не мог нарезать на шпонку то пришлось вот такой сделать вот палец его сюда туго так забил, потом накернил и диаметром сверла 6 миллиметров просветил это отверстие. Вот такое получилось отверстие под шпонку. Все, теперь это буду насаживать на вал. Сделал вот такую заготовку под нож. Эта заготовка сделана вот такой белой рамной. Как просверлить отверстие в таких твердых металлах у меня есть видео, можно посмотреть его по ссылке вверху. Включай сверлильный станок или в данном случае меня дрель на малых оборотах. Как okay. быстро все это сверлится? Просто необходимо найти хорошее сверло. Потом на этих отверстиях необходимо сделать потай, чтобы болт диаметром на 5 миллиметров или другого сечения был углублен данный металл, чтобы не выступало за края. Сито я развернул наоборот чтобы вверх ничего не летело, сверху все закрыто, оставил проем вниз, чтобы еще повылетало в нижнюю часть от тяжести. Эту ступицу посадил на вал со шпонкой и прижал его гайкой. Держится надежно. Теперь необходимо закрутить на винты лезвие ножа. Все, крепко держится, не болтается, никаких люфтов нету. Для чего это я сделал, пока еще не заточенный нож этот. Потому что я сделал ее длиннее по размеру, на 25 сантиметров. А мне здесь необходимо где-то 22 с половиной, 22 и 7. Беру карандаш и приставляю его к наименьшей стороне заготовки лезвия ножа, вращая вал по окружности. Таким способом будет отписано равные стороны на ней. Откручиваю ее и болгаркой лишнее отрезаем. Обрезал лишние концы данного лезвия, данного ножа. Сделал заточку. Градусов где-то 30 уклон здесь заточки такой острый. И с другой стороны аналогично первой. Давайте проверим насколько оно острое. Вот берем веточку. сечение где-то здесь около 10 миллиметров. И начинаем. Не прикладывая большого усилия, видим какой хороший срез получился. И попробуем сделать срез с другой стороны лезвия. Захват. Отлично, быстро режет, ровненько все. Теперь данный нож будем закреплять на место закрепил нож и теперь давайте проверим какое расстояние от поверхности ножа до плоскости кожуха который будет здесь стоять сверху вот нож расстояние должно быть минимально здесь от ножа до поверхности этой плоскости около одного миллиметра замерим длину этого ножа 22 сантиметра и давайте запустим посмотрим как он будет работать работает тихо Нормально. Вибрация не ощущается теперь поставим кожу и посмотрим его в работе кожух вот этот ставлю родной проверим как оно будет если нет потом придется сделать другой кожух сюда потому что я не знаю как оно будет резать или что-то другое изменить данный кожух который шел заводского производства прихватка была с внутренней стороны прихватку эту всю удаляем Здесь должно все заподлицо и плотно. Никаких не должно быть выступов. Иначе нож будет хватать это, Поэтому здесь все ровно делаем. А прихватку сделала данной направляющей трубы снаружи. А вот так прошел по периметру снаружи и будет держать. Теперь закрепляем кожух на место и проверим данное оборудование в работе. Запускаем мотор. Вот такой срез получается. Толщина около 18-19 миллиметров здесь. Материал твердый, крепкий, ну как видим хорошо делит. Давайте дальше продолжим, посмотрим что с этого будет. Затягивает хорошо, тянет очень хорошо, я просто удерживаю еще. На выходе получается вот такая щепа, щепа очень хорошая, концы конечно пролетают, вот. бывают такие, но ну, в общем все отлично, меня лично это устраивает. И каждый желающий может совместить зернодробилку с измельчителем веток. С вами был канал Делаем Сами 36. До свидания.